Добрый день, меня зовут Аркадий Яшин. Я закончил курс Юрия Павлова «Первый поток» в апреле 2014 года. О себе. Более 20 лет занимаюсь малым предпринимательством в торговли. От сети э, лотков до магазина, с ассортиментом свыше 20 тысяч наименований, От э, торговли на, на рынке в Лужниках до мелко оптовой компании. Имеем многолетний опыт риэлтора. Специализируюсь на покупке недвижимости ниже рынка на торгах по банкротству. Основной регион ⁇ Москва и Московская область. Но работать смогу по всей России. Суммы, с которыми работаю, от 10 до обычной работы, от 10 до 150 миллионов рублей за объект. Оплата за результат по факту покупки клиентам. По, по факту выигрыш торгов и заключение договора купли-продажи клиента. Отличием мое от других брокеров: проверяю юридическую чистоту сделки на случай наличия подводных камней, как-то судебных претензий, о применении, которые не снимаются после торгов и так далее. Проверяю юридическую чистоту сделки на, на случай недобросовести продавца. Помогаю купить клиенту ниже рынка недвижимость, рассказываю, где, можно, где и как можно сэкономить, подача на публичное предложение, где выигрывает первый подающий. Происходит очень быстро, за долю секунды, с помощью специальной программы компьютер одной из лучших в России. А так называемых договорных торгах, что может случиться на ликвидных лотах. Участие в торгах с моей помощью происходит таким образом, что не дают конкурсному управляющему брать моего клиента с торгов в пользу своего клиента, если таковые есть. В Москве и области очень сильная конкуренция на торгах по банкротству. Купить значительно ниже рынка недвижимость на торгах по банкротству без помощи профессионалов практически невозможно я работаю профессионально выиграю 80 процентов случаев комплексно оказываю услуги качество работы выше цена ниже свяжись со мной прямо сейчас сами в этом убедитесь